Мужчина, который, э, который может просто так пригласить женщину и просто так с этой женщиной переспать, я считаю, что такая женщина в дальнейшем ухудшает свое материальное благополучие, так как ее стоимость очень снижается, и те мужчины, которые будут в ее жизни попадаться, это будут мужчины, которые будут видеть в ней очень доступную, ну и, как правило, бесплатную женщину, то есть не захотят в нее вкладывать. В этом особенность женщины нельзя делать просто так. Нельзя, женщине категорически, катастрофически нельзя быть доступной. Таким образом,